Приготовить говядину вкусно вам поможет ваша мультиварка. В этом рецепте вы узнаете, как сделать нежное, сочное и ароматное мясо с грибами легко и просто. Говядина очень вкусное и полезное мясо, но вот приготовить его так, чтобы оно получилось мягким и сочным довольно трудно, ведь для этого его необходимо долго тушить или запекать в духовке. Для себя я нашла гораздо более удобный и быстрый вариант, и если вам интересно, Тогда я с радостью расскажу, как приготовить говядину в мультиварке с грибами. В этом рецепте я просто добавляю к мясу все свои любимые ингредиенты, закрываю крышку мультиварки и могу не переживать, что блюдо получится пересушенным или жестким, ведь техника делает все на высшем уровне. На самом деле, это очень удобно, ведь таким образом мы с легкостью можем приготовить ужин для всей семьи и причем гораздо быстрее обычного. С этим простым рецептом говядины в мультиварке с грибами проблема жесткого мяса решена, поверьте мне. Список ингредиентов, в конце видео. В чашу мультиварки наливаем растительное масло и включаем режим жарко, Мясо нарезаем на небольшие кусочки, посыпаем молотым перцем и обжариваем на масле, помешивая, в течение 5 минут. Репчатый лук нарезаем полукольцами и выкладываем в мультиварку к мясу, перемешиваем, жарим примерно минуту. Картофель нарезаем на тонкие пластинки, солим и выкладываем на мясо. Затем раскладываем по всему периметру грибы, солим и перчим их. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. У меня был готовый соус бешамель, поэтому я смазала все им, но вы вместо бешамеля можете использовать какой-нибудь сметанный соус или влить пол стакана сливок. Посыпаем все тертым на крупной терке сыром. Закрываем крышку мультиварки и на режиме высокое давление готовим мясо с грибами в течение получаса, этого вполне достаточно, раскладываем готовое блюдо по тарелкам, украшаем свежей зеленью и подаем к столу, приятного аппетита. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Вот что нам понадобится. Говядина 900 грамм, грибы замороженные 400 грамм, картофель 500 грамм лук репчатый 2 штуки сыр твердый 250 грамм соус бешамель 4 столовые ложки можно заменить сметанным соусом или сливками масло растительное по вкусу перец черный молотый по вкусу соль по вкусу количество порций 4 комментируйте подписывайтесь лайкайте подписка гарантия того что не пропустите свежие вкусняшки Пока-пока.